Мы привыкли к драникам из картошки, а я решила сделать драники из тыквы, и получилось очень даже вкусно, попробуйте и поймете, что я права. Повторю еще раз, тыква должна быть вкусной и в сыром виде. Потрите тыкву, смешайте с яйцом, мукой, солью и специями, жарьте на сковороде до готовности. Список ингредиентов в конце видео. 1. Подготовьте продукты. Тыкву и чеснок надо почистить. 2. Тыкву потрите на крупной овощной терке. Чеснок, на мелкой. Добавьте яйцо, муку, соль, перец, укроп. Все тщательно перемешайте. 3. Жарьте на сковороде на растительном масле на среднем огне, как обычные драники. Тыкву выкладывайте не толстым слоем, так она быстрее прожарится. 4. Все, драники из тыквы готовы. Подавать их можно горячими со сметаной, хотя они и холодные и вкусные. Приятного аппетита! Ставим лайк и подписываемся. Подписавшимся, больше вкусностей. Такие продукты будут нужны. Тыква, 300-400 грамм. Яйцо куриное, 1 штука. Чеснок, 2 зубчика. Укроп, по вкусу. Соль, перец